Добрый день, дорогие товарищи! Добрый день! Наш сегодняшний выпуск посвящен Дню Великой Победы в Великой Отечественной войне. И у нас в гостях социальный педагог, фактический психолог, учитель музыки, участница Крымской весны 2014, активист национального суддвижения Анна Крымская. И мы сегодня зададим ей ряд э, вопросов, связанных с ее профессиональной деятельностью, с ее творчеством. И первое, что мы попросим, это стихотворение, которое называется Парад Победы. Пожалуйста. Парад Победы ⁇ это стихотворение было написано мной э, в преддверии тоже 9 мая в 2016 году. Парад Победы. Мы дети, рожденные в мире, не знавшие горя войны. Мы дети, несущие пламя о подвиге нашей страны, о подвиге русских, чеченцев, грузин, украинцев, татар, таджиков, узбеков, нанайцев, всех братьев, сестер в СССР. Мы были единым народом, делили и радость, и грусть. Мы вместе, мы все победили, Мы все победили фашизм. Мы плакали вместе, смеялись, Дыша все желанием одним, Чтоб дети все в счастье рождались. Мы знали, что победим. Победа пришла в сорок пятом, Ценой миллионов солдат, Детей, стариков, наших граждан. Их нет, есть победы парад. Прошли мы, Позор девяностых, развал СССР, жизнь не смрад, Где братья и сестры в забвении забыли прочесть жизнь не лад. Законы шпионы писали, за грош продавалась земля. Неужто мы позабыли, что кровью умыта она? Как долго нам всем, до... как дорого всем нам достались поля. Где могилы солдат, леса, где ребята сражались, Всем нам дарова в жизни сад. Проснитесь, потомки великих, Проснись же, скорее, русский мир, К нацгвардии, к ноду примкните, В единстве, в ладу крепок мир. Источником власти являясь, Народ мудрость предков несет, Законно права предъявляя, Народ референдум зовет. Изменим статей ряд законов, где в рабстве содержат народ. Пора сбросить гири, оковы, и идти снова гордо вперед. Мы дети, рожденные в мире, не знавшие горе войны. Мы дети, несущие память о подвиге нашей страны. О подвиге русских, чеченцев, грузин, украинцев, татар, таджиков, узбеков, нанайцев, всех братьев, сестер в СССР. Так будем достойны ушедших, Их светлую память храня, Так жизни столь храбро отдавших Взываем к вам предок земля. Я верю в могучую волю, Я верю в великий народ, Победы начертаны кровью. Ура! За победу! Вперед! Анна София Крымская. Спасибо. Очень сильное стихотворение. И следующий вопрос будет, Анна, касающийся вашей э, профессиональной деятельности. Э, будьте добры, ответьте, пожалуйста, вот э, что у нас есть такое о, о психологической разделенности сознания, вот хотелось бы услышать в нашей вы знаете, в принципе ничего очень сложного в этом нет. Это обычная особенность работы мозга. И просто зная эту особенность, можно создать эту разделенность. Есть такое понятие в психологии ⁇ фон и акцент ⁇ Наше сознание оно работает по такому принципу, что для нас является очень важным то, где мы себя каким-то образом видим, слышим больше, осознаем, что для нас является приоритетным, мозг как бы создает такое выдвижение одних каких-то для нас миропонимания вперед, а все остальное становится фоном. И в принципе это очень просто увидеть на, на примере таких фактов, как, например, с раз, расследование в уголовных каких-то делах если совершается какое-то действие и в этом участвовало какое-то количество человек одновременно да, при каких-то обстоятельствах, то их опрашивают всегда отдельно. Почему? Потому что даже если люди участвовали вместе да, в одном и том же действии, видели одни и те же события, но каждый будет описывать это по-разному. И в этом ничего как бы, удивительного нет, поскольку так работает мозг. И Опять-таки, эту же особенность можно использовать как при анализе вот этих сведений, которые получают люди после опроса ряда граждан. Если все говорят одинаковыми словами, это говорит о том, что есть просто общий сговор и общей картины никто не дает. То есть, на самом деле, происходило немножко что-то или совсем другое, или немножко другое поскольку восприятие может давать настолько разные картины, что люди, даже находясь в одном и том же месте, могут рассказывать об одних и тех же факторах совершенно разные вещи. И вплоть до того, что что-то человек может даже не видеть. Есть такие процессы под названием, это долго сейчас объяснять не буду, но... Есть такое понятие когнитивная слепота, это слепота по невниманию, тоже доказанный научный факт. Когда человек имеет очень сильную психоэмоциональную внутреннюю напряженность по отношению к какому-то действию, то у него очень сильно сужается диапазон, то есть он становится как такая лошадка зашоренная, да, то есть коридорное такое тоннельное восприятие. И он фактически фокусирует свое внимание только на том акценте, который ему является в данный момент крайне важным. Все остальное просто перестает для него существовать. И он в прямом смысле может даже слона не, не заметить и пройти мимо какого-то события. Тоже есть интересные ролики, можно поискать в Ютубе по поводу когнитивной слепоты. Много есть экспериментов, которые подтверждают это. То есть степень эмоции, которая у нас сопровождает, она еще как бы сильнее заужает наше восприятие. Да? И второе явление — это монотония. Это такое а, сонноеву а, связан с тем, что наш мозг он может ну как и все живое в принципе существует в двух только функциях. он или растет, познает или деградирует. стоять на одном уровне невозможно. А почти все мы где-то к 20 плюс минус у кого чуть быстрее, у кого чуть медленнее, а, завершив уже какое-то обучение, если вы после школы нигде не учитесь, то вы достаточно быстро, перейдя в какую-то профессию, там выйдя замуж или э, женившись, создав какую-то ячейку, очень узкий остается сегмент, в котором человек э, ну, по привычке э, совершает какие-то действия, а новых заданий мозг практически не получает. В некоторых еще немножко эта активность сохраняется где-то там порядка до 30 лет, но уже начинает сдавать назад. И были интересные исследования Бехтеревой. Она всю жизнь посвятила, ее отец занимался исследованием мозга, ее уже нету в живых, но ее исследования продолжают, так скажем, ее дело продолжается, и она доказала тот факт, что наш мозг, он вот как велосипед, да, если мы крутим, педали познания, если мы ставим себе новые задачи, то есть того, чего мы не умели и не знали еще вчера, то мы до глубокой старости сохраняем здравый смысл, смысл сознания, сохраняем а, хорошее и не только психологическое здоровье, но и физическое. То есть от этого зависит все состояние человека. Поскольку в основном человек не занимается исследовательской, аналитической деятельностью, не ставит себе таких задач, ну, закончив как бы школу, необходимость вроде такая отпадает. То есть мы физически себя редко, когда задачиваем какими-то новшествами, да, что-то познавать, там, научиться ездить на велосипеде, если ты не умел там, пойти на какой-нибудь айкидо, конфу, я не знаю, ну на что-нибудь начать что-то новое, да? То есть процесс познания как таковой в сознании перестает крутить педали нашего мозга и он работает на принципе, я всегда делаю параллель с компьютером, очень просто понять это. Если вы, например, включили компьютер и через какое-то время вы не задаете в поисковую строку что-то новое, да, то есть вы ничего не делаете, что наступает? Черный экран, да? Стадия сна. Вот приблизительно такая же схема у нашего мозга. То есть переходим в стадию сна. То есть активного познания как такового не совершается, и мозг переходит в вот эту стадию монотонии, которая засыпает. То есть мы идем фактически на автомате, совершая те действия, которым мы научились до того но фактически мы критически не мыслим, мы просто биороботом совершаем какие-то действия. Когда очень сильное такое погружение в эту монотонию, то мозг человека, а еще с перегруженностью психоэмоциональной какой-то, да, что он отключаться начинает, мы можем за собой это наблюдать в факторе того, что, например, не замечаем, куда кладем свои вещи. Чисто на автомате что-то складываем. Можем, например, помыть посуду. И э, если у нас вот эта выключена функция «осознавать», э, то мы можем, например, в холодильник отнести чистую посуду, вместо того, чтобы поставить там куда-то на нишу. Да? Но ну, это такие крайние проявления. Но, по сути, основная масса населения находится или в крайней эмоциональности, да, вот в этом тупике восприятия когнитивной слепоты, что сужает фактор того, что мы смотрим В основном ничего не изучает И то есть часть погружения в сон Монотонии тоже происходит И за счет этого усыпление масс народа Она достаточно проста Потому что стоит только поддерживать Узкий интерес того, что для вас просто интересно Это включается такой животный уровень ну пусть никто не обижается, но мы чаще всего включаемся по самому простому сценарию, если не озадачиваемся искать что-то сложное. И поскольку мозг деградирует, а если он не растет, не познает, то, как говорила, так скажем, Бехтерева тоже приводила доказательства, то мы автоматически деградируем. И человеческое сознание начинает а, только купаться в том направлении, да, когнитивная слепота нас зашуривает, и мы остальные аспекты, которые нас как-то ранят, нам неинтересны по каким-то аспектам, они сужают наше восприятие, и мы погружаемся только в ту узкую сферу, которая нас интересует. А, но есть люди, например, занимающиеся научной деятельностью, да, занимающиеся какими-нибудь видами искусств, еще чем-то. То есть они вроде как и занимаются какой-то аналитической, да, творческой деятельностью. Но поскольку их круг интересов очень сильно углублен в какую-то частность, то опять-таки включается вот эта зашоренность, и человек фактически видит только то, что относится к его кругу интересов, и сужает свой спектр только до того, который ему очень интересен. И фактически люди бывают с глобальными знаниями в своей сфере, да, в какой-то научной деятельности, в творческой деятельности, но они ограждают себя, поскольку та информация начинает их как бы, ну, ранить, вы, вытаскивать из так называемая есть в психологии понятия, «зона комфорта». Да, то есть если нам внутри э, что-то вовне кажется угрожающим, да, как-то неприятно нас расстраивает, то мы инстинктивно начинаем прятаться в ту зону комфорта, которая нам э, комфортна. И, как правило, люди ученого сообщества, они окружают себя э, теми людьми, которые говорят на их языке и говорят на те темы, которые им интересны. Да, если встречается на, на улице тот человек, который дает, как мы, какую-то информацию, с которой он ранее не встречался, то он может или вообще пройти мимо, да, не заметить даже, что вы что-то раздаете. Или же если э, э, это совершенно выходит за зону его понятийного аппарата не погружался в изучение этой темы, то тут другие виллы могут возникнуть. Чем более продвинутое сознание в каком-то узком сегменте, чем больше себя человек считает продвинутым гением в области, тем тяжелее ну, так называемая, ну скажем, слово, словами христианскими гордыня, да, неосознанная человеком, ему тяжелее признавать факт того, что он чего-то не знает. И признать, что он где-то глуп, да, не разбирается, ему очень тяжело. И чаще всего люди предпочитают убегать от таких тем, где они не понимают. Есть не, не такое большое количество людей, которые способны признать, да, а вот как-то я этим не интересовался, да, эта тема меня не касалась. А ну-ка, давай я сейчас ее позондирую, да. То есть это уже надо переступить где-то через какие-то свои болезненные вот эти, что я где-то был э, занят собой, своими интересами, кругом своих интересов. И э, я все-таки поинтересуюсь э, тем, что не касается только меня, да, не касается только сферы моей жизни, не касается только моих сейчас... Э, там, детей, жены, моей работы, а еще касается страны. То есть, чтобы вытащить человека из этой ракушки, да, вот этой зоны комфорта, где ему было удобно, это фактически непосильная задача. Потому что и советская педагогика, увы, чаще всего, э, ну, так скажем, не в пользу, э, не вся была плоха педагогика, но вот этот коллективизм крайний, да, он нас склонял к тому, что партия сказала белая, значит мы говорим белая. Партия сказала зеленая, мы говорим зеленая. То есть эту критичность мышления нам тоже частично понижали. И нельзя было оспаривать многие вещи, даже если мы считали, что что-то не так. Люди там проходили ряд каких-то там раскулачиваний, еще там каких-то несправедливых перегибов, да? хотя там многие перегибы приписывают тому же Сталину, как сейчас приписывают Путину, не задумываясь о том, что любое самое замечательное указание можно перековырять так, что мы его не узнаем что, собственно, мы видели и в те времена, поскольку тоже была неоднородная структура и в Советском Союзе, были троцкисты, которые совершенно были не за народ, да. и, естественно, у людей не было понимания, что все не столь однозначно, они приблизительно могли догадываться, что что-то не так, но такого широкого обсуждения не было. И поскольку страх подсознательный он на генетическом уровне а, работает в зоне самой древней нашей зоны, бейли беги, то человек, как правило, убегает а, разными способами. И психологически уходя от этих тем в том числе. То есть это тоже такая форма убегания. И за счет этого и советский человек, увы, там пропустил момент э, развала Советского Союза Потому что доверял тем людям, которые сидели э, у власти И э, критически с какой-то момента перестали мыслить Доверяя тем суждениям, которые нам лились с экранов Доверяя тем суждениям, которые э, давались партийными элитами э, с, с телевидения опять-таки доносилось, в печатных изданиях и очень многие, к сожалению, повелись на вот эту общую пропаганду и не поняли, что страну сливают. Хотя было какое-то количество людей, но просто гораздо в меньшем процентном соотношении, которые понимали суть, что развал идет и нужна поддержка. Но их было в процентном соотношении гораздо меньше. То есть, по сути, сейчас наложилось на вот эту коллективное вот это подчинение советского периода Сейчас пошла другая крайность, индивидуальная. да, То есть мы качнулись совершенно в другую крайность, а нужно выйти на золотую середину, где частная в балансе с общим, а общая в балансе с частным. Но поскольку этого нет, мы очень сильно погружены в это выживание индивидуалистическое, где человек человеку не друг, а волк. При этом мы заняты тем, что практически, так скажем, в этом выживательном аспекте многие просто тупо заняты тем, чтобы заработать только на корочку хлеба, одеться, наших детей как-то воспитать, хоть как-то, да. И у нас, то есть специально создана система, чтобы люди не вникали, у них не было сил, желания дальше вникать. А те люди, которые имеют больший доход – их опять-таки те же СМИ, те же механизмы, они на, на индивидуалистическом этом начале говорят, что это нормально, говорят, что это замечательно. И каждый в своей нише, в кругу своих интересов, он вот в этой норке и остается, да, будучи там, может быть, научным сотрудником какого-то института, может быть, каким-то профессором, может быть, каким-то глобальным человеком в своей сфере, но он просто погружен. И мы с вами, как общественное движение за суверенитет, часто видим, что люди дают интересную, конструктивную информацию, например, там, защиту детей, да, борьба с ювенальной юстицией. У меня в группах очень много активных таких девочек, которые, ну, женщины, да, которые матерями являются и вывешивают грамотные посты, но они застряли вот в этом защите детей, да, они борются с вытренными мельницами, а система никак для них не дойдет, что система работает в таком формате, и нужно не за палкой гоняться, которая тебя дубасит да, и создает этот закон, а саму систему изменить. И очень тяжело вытащить из этой зоны людей, поскольку, опять-таки, они же активны. Да, сказать, что они безразличны и сидят, ничего не делают, нельзя. Они активны в своей вот этой узкой зоне, но вытащить и чтобы они еще посмотрели другие аспекты там в экологии, в экономике, да, и последили цепь событий, а откуда ноги растут, уже сложнее. Это там, я. Там я хотел да. по теме как раз. А вот хотелось бы произойти, чтобы они вышли из за государство mm -hmm. и как-то как раздвинули государственное как своего познания. Какая-то экзистенциальная ситуация, может быть, на кровь полится или домор начаться. вообще что-то сможет вывести вот из этих шорт или уже навряд ли? Вы знаете, я думаю, что наша информационная вот эта работа, которую мы много лет ведем, да, она э, дает возможность все-таки людям, доходя до какой-то критической точки, все-таки начать что-то искать. Да? То есть в основном, увы, но чаще всего человек начинает что-то искать, дойдя до какого-то дна. И дно у каждого свое. Да? Хотя то... они, опустивших, наверное, да, И об него ударивших. Да, да, увы, но чаще всего только этот механизм срабатывает. То есть кто-то в состоянии а, просто э, сидя да, там дома искать что-то, но чаще всего нас э, двигает, да, подвигает что-то искать, только когда уже вот такой ну, конечный пункт, что просто отчаяние зашкаливает, и я начинаю что-то искать. Вот, в принципе, именно за этим мы с вами, вот сколько бесплатно там уже в России 8 лет, и в, Укра... в Украине мы, ну, Крым перешел только 6-7 год, мы продолжаем работать бесплатно, вещая эту информацию, понимая, что э, если люди начнут что-то искать, то есть шанс, что в этой тонне, да, проплаченной информацией, Иногда не все проплачены, некоторые люди просто заблуждаются искренне заблуждаются, поскольку выращены блогеры ручные, которые ведут такую разъяснительную кривую информацию. Опять-таки, если мы обратим внимание, блогеры в основном какого возраста? Чаще И всего не это тинейджеры. Не динейджеры. только блогеры, а идет в принципе информационная война. Но самая настоящая война, на информационная. Конечно. Ну, просто что, начина... когда в СМИ нам одно, да, вот тоже держат какую-то узкую картинку, видение, это одно. А если мы в интернет заходим, почти все заполнено информацией от молодых тинейджеров, которые, по сути, ну, даже их мышление, оно еще более э, ну, подстрадала, что ли, за счет э, уже последних вот этих 27 лет после развала Советского Союза, если наше мышление деградирует советского периода, если кто-то не занимается, да, какими-то еще другими направлениями познания, но все-таки у нас хоть какой-то есть, ну, база наработанная, да, есть откуда деградировать, то если мы берем школьников уже периода 90-х годов, то я как педагог, например, я в 2004 году работала в Киеве год один. Так получилось, что я всю жизнь-то прожила в Крыму, но один год по семейным обстоятельствам я жила в, Крыму, ой, в Киеве. И там работала в школе. И я тогда уже видела, насколько... У меня дочка тогда в первый класс пошла, и я именно поэтому пошла в ну... Тоже в школу работать, чтобы посмотреть, как, как, как это все изнутри. Я ужасалась тем учебником. То есть так получилось, что э, первое это образование у меня музыкальное, но я в этой сфере совсем недолго проработала. В 90-х пришлось в экономическую сферу уходить, и получать там, дипломы бухгалтера и осваивать там, программы 1С, складской учет. То есть я в другую сферу ушла, чтобы выйти как-то на а, возможность себя обеспечивать работала больше там управленцем в такой экономической сфере а, а, но вот один год я в Киеве там а, работала в школе и та система в которую в которой я прикоснулась а, а, и смотрела те учебники которые в Украине были до да, а, седьмых классов да что там говорить вот если там выходила на замену в младших классах а, Дети до четвертого класса могли практически читать по слогам. В седьмых классах писали сочинения, состоящие ну, на русском языке. Русский вообще там мало преподавался. Он раз в полгода был, ну в смысле полгода преподавался, полгода нет, раз в неделю там чуть ли не урок этот был. И дело в том, что и украинские -то дети тоже не знают знали, То есть сказать, что они бы о, в украинском классно, да, то есть если в украинском э, знания были там на 3 с минусом, то на русском на минус 3, да, где-то вот так. То есть сочинение из 12 предложений, там такой суржик украино-русский, и половину понять невозможно вообще какой смысловой, то есть пересказывание даже мысли у людей практически ну плохо было выражено, да, какой-то текст перевести, все сводилось к тому, чтобы мышление ребенка просто деградировало. Я как я на тот момент Год только пос поступила. Какой -то. Год какой это был? 2004. Я на тот момент только поступила на кафедру психологии, ну в смысле не только поступила, но училась еще. У меня не было диплома социального педагога-практического психолога. И хотела помочь тогда ребенок, не мой, а другой ребенок, в седьмом классе учился, и была достаточно сильная задержка в умственных таких моментах. Ну, не в смысле, что человек был отсталый от природы, просто задержка за счет того, что давались ну, знания не в той парадигме, да, то есть нужно было что-то дополнительное. Я пыталась найти инструментарий, как помочь этому ребенку, потому что отставание было существенным. И когда я начала ходить по инстанциям, именно с точки зрения психологии, искала тот, ту нишу, где есть какие-то методики, да, которые бы помогали, может, группы где-то набирались, я была просто... На тот момент я была в таком тихом ужасе, потому что когда я приходила, и специалисты обследовали этого ребенка, мне сразу задавали вопрос, а вы что хотите отдать его ну, в какое-то специализированное заведение? Я говорю, нет, я просто ищу какую-то ну, возможность помочь ему, находясь в домашних условиях. На меня смотрели как на сумасшедшую. То есть он говорит, ну он, он же считать умеет, до 100. Деньги посчитать сможет. Буквы знает. Этого достаточно. То есть у меня вот такие были глаза. Я думала, что я какой-то с планеты Марс или Венера. То есть и я приходила по ряду специалистам и везде я видела вот это в глазах тихое непонимание, чего я от них хочу. То, То есть, мне... Можно сказать, это, это был Киев, да? Я так правильно да. понимаю. Можно сказать, что и тогда уже специалистам работающим с детьми, дана была жестко, совершенно четкая установка. И они совершенно знали, что они делают, куда они вообще да? идут, что они вешают лапшу совершенно осознанно вам на уши, с честными глазами и с чистой совестью. Совершенно верно. И система гробилась. То есть чем более центровизованный город, это я уже потом поняла, да. то есть мы потом вернулись в Крым, в Алуште еще система образования работала хорошо. И э, я, ну, так скажем, подтаскивала дочку, чтобы она не деградировала в этой школе, хотя мы пошли в, в класс с продвинутым больше, ну, были разные направления, да, и этот класс был из того сегмента, чтобы дети интенсивнее их обучали. При этом ей там делать было нечего, она свободно читала уже на русском, на украинском и, ну, так скажем, за, закидывала руку, на, ногу за ногу, и у нее уже там корона росла, мне приходилось ее периодически снимать и говорить о том, что юно надо расти над собой вчерашний, то, что там дети не догоняют, это не, не показатель, а это же, понимаете, влияет как на психику, то есть все дети ничего не умеют, а я такая классная, да, то есть инстинктивно возникает желание вот этого самолюбования, и дальше ничего не делали, и приходится пинать собственное дитя, чтобы оно двигалось, потому что оно же начинает деградировать, да? а потом при, уже приехали в Крыл, и я там про, протиснулась тоже в группу, где было более продвинутое образование, хотя не хотели тоже брать, перегружен был класс, надо было там покупать отдельные учебники, в Москве там заказывали, но все равно я ее туда пропихнула, потому что понимала, что если она будет в обычном классе, ну мы просто деградируем и все, да? и она закончила там с золотой медалью и школу, и институт закончила, университет, вернее кафедру психологии тоже с красным дипломом. Но э, дело в том, что приходилось ну двигать ее, потому что даже в продвинутых классах дети деградировали, да? То есть они э, жили по урезанному восприятию, что вот этого достаточно. Ой, мне тут котик прыгнул на ручки, <свят> Киса, сядь. И э, а, оно же влияет, да, когда мама тебе все обеспечивает, папа, да, покупают тебе какие-то крутые телефоны и все остальное. А зачем учиться? Ничего не надо, мне же мама все обеспечит. Да? И э, очень много в продвинутых классах таких детей, которые не понимают сути того, что им потом как-то дальше жить э, в этом обществе. И, естественно, система образования, она гробилась везде, на всем постсоветском пространстве, и мы это видим и в Европе. То есть вот эта дебилизация узкой направленности, что ты мысли только вот чем уже, тем лучше, э, специализация того, что тебе нужно научиться читать, писать, э, и больше тебе особо знать не надо, тобой тогда управлять будет проще. Да, и так получилось, что я 2004 совпал с тем, что там была оранжевая революция, тот момент в Киеве. Да, скакали тогда, ну правда не доскакали до революции военного формата, но люди еще были не готовы психологически до таких моментов, но... Я тогда уже удивлялась, общаясь с учителями, общаясь с соседями, на меня тоже смотрели как на сумасшедшую, хотя я тогда говорила, что мы идем к фашизму. Вы не понимаете, что Ющенко это будущий фашизм, у него жена вообще не гражданин даже Украины. То есть там, ну, нацизм просто на лбу нарисованный, да. На меня смотрели как на сумасшедшую, говорили, что я нагнетаю обстановку, и, и, и все замечательно. Украина, ца Европа. И все это скакание начиналось тогда, еще в 2004-м, да, ну, то есть так, наивность людей. Это объяснить как специалист. То есть вы констатировали сейчас факт, вы там жили, видели, общались. А как специалист вообще что это такое? Это вот эти вот шоры, ну, вот мы тоже удивляемся, почему огромное количество людей в том, что там в Петербурге, как бы вторая столица культурная, здесь очень много являются тех, институтов, студентов, те же преподаватели вузов, но ну, почему они, разве это только страх перед увольнением из университета, наверное, это нечто большее. И страх перед увольнением тоже. Вы поймите, белой вороной быть достаточно неприятно, потому что я на себе испытала, на меня смотрели и клевали меня, как явно сумасшедшую. так При этом я не была каким-то там не занимала какие-то должности, я просто была учителем, То есть это еще не был какой-то 14-й, да. Но если бы я там была в 14-м, я думаю, что меня бы активно уже там и травили бы. То есть ну достаточно психологически тяжело находиться в обстановке, когда тебя не понимают, да. И если мы говорим про Крым то, например, у меня мама работает в украинском коллегиуме, здесь, в Крыму, но он сейчас не совсем украинский коллегиум, его немножко переформатировали, там просто осталось преподавание украинского, но вообще преподают на русском, а тогда все преподавание шло на украинском, при том, что в Крыму у нас три были российские школы, и они сейчас есть, и вот еще один украинский вот этот коллегиум. Он сохранился, но вот с таким частичным преподаванием, просто самого украинского языка, но остальное преподают на русском. И на тот момент учителей вот с западной Украины там было достаточно много, которые вот с этим выросли, да, и у них уже на подкорку а, внесено, что, ну, как бы Россия это какой-то диктатор, враг, и мама приходила, ну, в тяжелом эмоциональном состоянии в том 2014 году, потому что, ну, разговоры все достаточно были агрессивными, да, то есть основная масса крымчан все-таки были пророссийского такого наполнения, но точечно нам это все наслаждалось еще и в советский период. То есть я понимаю, что это все двигалось и программы там у Дмитрия Тарана на информационной войне, когда он у нас вел эту программу в Крыму, потом тоже ее закрыли, вот он давал очень грамотную разбор того, что внедрялась украинизация, вот это такая фашистская украинизация, ненормальная. Вопрос не в том, что Украина это плохо и украинский язык плохо, вопрос как ее внедряют и под каким соусом подают. И вот это наслаждение агрессией оно давалось и в советский период, даже когда я училась, я помню эту подачу. И в, вот на, когда училась в, на учителя музыки, я попала как раз в такой учительнице, которая преподавала сама с Западной Украины. То есть метод ее преподавания вызывал просто жуткий ужас. Она давала спокойно, с улыбкой, но она с улыбкой просто откручивала головы. Мне было проще, потому что я знала украинскую мову, у меня мама, хотя я родилась здесь и выросла, основное количество и мамы, и папы, и родственники именно на Украине. Я там часто была, и по полгода жила маленькая, да, и на каникулах часто были, и учила я украинский в школе тоже у нас. Одна преподавательница, мне с ней очень повезло. Она прям вот с душой так, то есть я любила и на выбор, когда она выпускала со школы, на выбор сдавала украинский язык и литературу. А вот там, когда я поступила на МУСПЕД, я была в ужасе, при том, что мне ставили пятерки, я наблюдала за тем, как ломают людей. У нас были люди, которые тогда переселились, татары. Специально опять-таки туда-сюда переселили, и основная масса не хотела переселяться, их фактически заставили уехать со своих территорий э э, вернуться как бы на родину. Да? Но никто их тут не собирался холить или леять, то есть их туда, сюда нагоняли, чтобы их, ими пользоваться, по сути, чтобы нагнетать обстановку. И вот эти дети, я просто вот, ну, смотрела в ужасе, как над ними издевались. То есть они впитывали просто ненависть да, к украинскому языку и культуре вот через такое преподавание. То есть оно естественно, все точечно давилось, ломалась психика, ломались педагогические все принципы, учебники переписывались, вот эти все угадайки, как я их называю, и многие их так называют, там тестовый этот формат, он лишает рассуждения. И если родители не понимают, там не до, нет у них времени на это вникать, то есть это я сейчас никого не обвиняю, просто объясняю принцип, да? что многие родители просто не вникали в то, что преподают им в учебниках. Да? И если мы берем тот же учебник по истории, то когда я увидела его, у меня волосы над дыбом стали, вот уже когда дочка училась здесь в Крыму, историю им начали преподавать не с древнего мира, не с каких-то там первых, ну, даже пусть они там, насколько правильная и неправильная подача истории, но не с бытно-общинного даже. Им начинали преподавать историю с оранжевой революции. То есть у, у, у ребенка в голове еще нет понятия, что это такое, откуда ноги растут в принципе, а ему то уже нужно... То есть нет системы. Многие говорят о том, что и вот это вот ЕГЭ, но ну, это все делается для того, чтобы не было системы, системного образования, чтобы не было ничего да? по полочкам обыкновенной винегрет, который близко всему ошибает, и вообще даже желание учиться, и любой интерес там пропадает. Совершенно верно. То есть это намеренное идет уничтожение образования, системы. И вот то, что мы сейчас видим, да, что цифровизация, вот это пытаются навязать обучение на, на, около компьютера, чтобы привести к тому, что было бы бесплатное, только образование по интернету, да, по сути. А нишу, вот эту прослойку педагога, вменяемого, который бы мог объяснить какую-то суть, а, то его вынимают. И вот теперь мы приходим к тому, что дети, которые выросли в 90-х, они рожают своих детей сейчас и ведут в школу, да, и, и на сейчас они не могут объяснить своим детям, и вот если мы вот эту программу Бесогон ТВ последнюю показывали, да, то там он давал прослушать этот, как он, господи, голосовые сообщения, да, где родители там матом просто изъясняются на те образовательные моменты, которые происходят ну, в системе вот этого онлайн обучения, то есть терпения у родителей нет, понимания, как это делать, нет, то есть объяснить они не в состоянии. А теперь представляем, что у нас не остается педагогов, которые бы хоть как-то объяснили. Родители не в состоянии это сделать. То есть они просто будут орать и сходить с ума, потому что сами не понимают принципа того, что там изложено. Не детям не смогут объяснить, ну и какой будет ребенок. То есть он вырастает, как вот в том принципе, что я услышала в 2004 в Киеве, да, что надо только чтобы он умел читать, да, пусть плохо по слогам, но читать к седьмому-то классу, да, писать с, с непонятным вообще количеством ошибок и, и того, как он это вообще понимает и, и видит, и, и считает там чуть-чуть, да, этого достаточно. То есть для чего достаточно? Для того, чтобы этим человеком управлять, для того, чтобы потом на Майдан он вышел и начал скакать, да, для того, чтобы свергнуть, свергнуть очередную власть, которая... То есть вот, вот эта особенность, она как раз ну, и развивается, разделенность, то есть мы, еще меньше становятся те ниши, да, которые интересны человеку, и он фактически сводит до животного уровня, очень узкие сегменты остаются, его круга интересов. Да. Вынута была там та же астрономия, астрология, астрономия да, из учебники то есть я еще училась этим предметам, но уже после того, как полностью развалились Советский Союз уже вынули вот объемное какое-то мышление да, изучение мироздания какие-то такие мировоззренческие аспекты уже вынимаются и человек сужается вот в такой узкий сегмент, чтобы понимать очень мало и очень плохо то есть ничего удивительного и обижаться там не на кого, э, людей можно только понять. И единственный способ, чтобы донести нашу информацию, это просто спокойно что-то объяснять. То есть э, вот э, э, мне очень часто прилетают такие, ну так скажем, жалобы на то, что, например, Федоров дает очень жесткую информацию. Да? И я всегда говорю, вы знаете, я соглашусь с вами, вы правы. Но а, я благодарна ему за то, что он дает. Да? А вы уж как-нибудь или берите, или не берите. Да? Но а всем остальным нам, кто а, вещает, конечно, стоит учитывать, что психика очень уязвима. И сейчас нас накачали всех людей настолько вот этой а, истеричностью да, и узкостью восприятия, что люди фактически... Да, жути, неосознанно в основном, но боятся покинуть зону комфорта. И для того, чтобы они все-таки начали познавать, нам не стоит их там, обвинять в чем-то прям агрессивно, да, говорить, что они там предатели, что они сволочек какие-то там тупые или еще что-то то есть это только как правило озлобляет людей и человек чаще всего просто отстраняется от этой информации потому что ну никто не хочет быть глупым никто не хочет быть тупым и естественно человеку проще остаться в своей зоне комфорта он же гений там например в своей науке да или ему комфортно там он занимается может быть земледелием каким-нибудь или ну, любой какой-то художественной деятельностью, он там себя реализует. Но чего я буду лезть туда, где меня обзывают, где меня презирают, где меня прибивают к позорному столбу? Да? То есть это такая детская вот такая отстраненность, она фактически у всех автоматически рождается. И за счет этого многие люди, которые могли бы все-таки присоединиться к пониманию того, что происходит, они просто самоотстраняются. То есть единственный способ все-таки доносить информацию, это спокойное вещание, разжевывание, разжевывание, складывание, вот этих пазлов, о которых вы правильно сказали, поскольку, вот привожу пример, у моей дочери, например, была проблема в младших классах, 3 плюс 2 а, штуки, да, яблоко, 5, 3 плюс 2 литра, все, конфликт мозга. Почему? Потому что это для мозга на самом деле разные задачи. И, и нужно время, чтобы вот эта критическая масса разных примеров, литры, метры, килограммы, машины, чтобы мозг насобирал их много, потом только соединяет это в связи. И по сути, когда люди не понимают этой сложной многоходовки, которая а, разрушила да, Советский Союз, и продолжает разрушать Россию, она очень многовекторна. То есть нужно глубоко и много одновременно в сознании держать направлений, чтобы они у нас состыковались, да, вот эти штуки, метры, килограммы, чтобы начала вырисовываться общая картина. И чтобы эти пазлы сошлись, нужно время. То есть мозгу нужно эту базу данных набирать. И если мы эту базу данных будем давать точечно и отвечать человеку на вопросы, да, но если человек на нас кидается, там, говорит, что мы не правы, то смысла объяснять нет, он уже не будет вникать. Поблагодарить его за внимание, сказать, что мы ценим его мысль, да, что у него она есть, это тоже хорошо. Но мы вправе иметь свою точку зрения, как и он. Да? Если он захочет еще спокойно поделиться какой-то информацией, мы будем рады с ним пообщаться. Вот если человек потом через время приходит, вы можете задавать ему наводящие вопросы какие-то. да, И он может подойти потихонечку к той мысли, которую вы не смогли сразу донести. То есть желая что-то там переварить. А если просто ругаться, то человек будет просто ругаться с вами там в голове уйдет и, ну еще раз убедиться скажет, ой, да это сумасшедший, там как секта нас еще там как-то обзывают. То есть ему надо как-то самооправдаться. Но ну, не он не скажет, что это я дурак, да, а не умный. То есть это, это самооправдание у нас автоматически работает. То есть если что-то не вписывается в нашу парадигму, мне проще сказать, что он дурак, да, чем начать изучать эту тему. То есть, есть такое количество людей, которые будут это делать, да, и критичность к себе проявить. но это очень малое количество людей. Все-таки больше предпочитают защищаться, да, и говорить, что сам дурак это ты, а я, я и так все знаю, мне ничего не надо, я и так там хорошо себя чувствую и туда вникать не буду. Ну, пожелаем нашим э, гражданам, согражданам побыстрее набрать удельный вес вот этих вот необходимых пазлов. пазлов и влиться в ряды национального средств потому что mm -hmm. это единственный выход, и другого просто нет. И тогда э, я задам вам следующий вопрос. Э, то есть Продолжаем наш политликбес, вернее, психологический ликбез и для сограждан, и для активистов НОДА, потому что далеко не все у нас психологами являются, потому что у нас все профессии важны. Коли вы психолог, ответьте, пожалуйста, на еще вот такой вопрос не менее актуальна, почему в ноге больше женщин, чем мужчин? Чем это связано? Это вообще очень глобальная тема. Я постараюсь хотя бы точечно осветить ее, поскольку особенности формирования зон мозга, они сопряжены с обычными банальными механизмами, какую мышцу мы тренируем, та и тренируется. То есть я понимаю, что может быть аналогия не совсем прямая, с точки зрения, что это мышца, да, это не совсем мышца, но принцип работы, он именно таковой. То есть, если вы не занимаетесь физкультурой, да, то вам сразу пробежать э, там э, 100 километров будет непосильно. Вы где-нибудь ласты загнете на первом десятке километров. Да? И не потому, что вы в принципе не можете бегать, а потому что такая нагрузка резкая, она нам, ну, не посильна. Если вы зададитесь целью, будете тренироваться, да, делать физкультурку по утрам, то даже со стадии того, что вы там э, ходите с отдышкой на пятый этаж, то вы все равно можете достигнуть той величины, чтобы пробежать, пусть не первым, но пробежать эти 100 километров, да, то есть все нарабатывается, навык, он вырабатывается, как мы учились ходить, Сначала шатались и хватались за все, да, когда маленькие были, но потом научились ходить. Как учились говорить, сначала отдельные какие-то звуки, словосочетания, а потом это уже предложение, учились пересказывать, мысли соединять, суждения. То есть это все нарабатываемый навык. Перестаньте это делать, да, то у вас начнут деградировать мышцы. Опять-таки, возвращаемся к той же схеме. Все или растет, или деградирует. И по сути так складывалось, что несколько сотен лет, по крайней мере ближайших, мы тренировали разные зоны мозга у мужчины и у женщины. И за счет этого у нас активные ран разные зоны, и мы работаем теми мышцами, которые мы активно тренировали. То есть если мы берем... Я сейчас беру среднестатистического. Понятно, люди все разные, да, и особенности, то, что э, уникально, да, бывает развито там в одном, в другом может отсутствовать, да. То есть э, есть женщины, которые там со склонностью какой-то математическому да, мышлению, э, там, занимаются какими-то силовыми спортом, но это не является фактором того, что все женщины да, именно такие. Также бывают там мужчины, которые крестиком вышивают, занимаются какими-то более такими утонченными видами деятельности, и они тоже имеют место быть. Я сейчас беру среднюю статистическую женщину и мужчины, которая в большей степени отражает динамику того, как работает принцип мозга у мужчины и у женщины. Естественно, нужно уникальность свою на это накладывать. Если мы вспомним о том, что женщина много лет занималась э, тем, что она была хранительницей очага, то ее функции внутри содержания э, не имели такой, э, ну, скажем, конечной цели. Да? То есть для женщины там, готовка, стирка, уборка, она не говорит о том, что когда-то это будет цель закрыта, и ее не нужно будет а, ну, переставать делать. То есть ей нужно было все время этому следовать. Но если тут еще туда-сюда инструментарий мог а, работать, то если мы возьмем, например, воспитательный процесс, да, то здесь в долгую... Да, до результата женская психика настроена на то, что нужно из года в год, из дня в день, из месяца в месяц какие-то одни и те же вещи ребенку объяснять, показывать, на личном примере что-то. Да? И конечный результат, он такой очень растянут во времени. Если мы говорим об общении и наведении коммуникации с родственниками, то в основном опять-таки на женских плечах это в большей степени базировалось, нужно было как-то наладить отношения как с домочадцами, так, с соседями, то есть она была таким дипломатом, да, которая училась как-то говорить на дипломатическом, на птичьем, где-то заходить из Магадана, чтобы донести какую-то мысль. И тоже этот процесс, он постоянный, да, то есть тебе нужно было лавировать как женщине между какими-то угрозами. И вот эта информационная война, да, о которой мы сейчас говорим, она как раз тренировалась, у женщин не специально, но вот таким способом. Если же мы посмотрим на образ жизни мужчин, они в большей степени в процентном соотношении были связаны с таким индивидуалистическим погружением, где не было такой необходимости в денег коммуникации. Если мы берем мужчину-воина, то там нужно было только подчиняться указаниям кого-то одного из главнокомандующих. То есть процентном соотношении руководить и обмысливать какие-то глобальные стратегические моменты, один там из миллиона да, делал, а остальные просто следовали, подчинялись каким-то указаниям. То есть нужно было или копать, или не копать, стрелять или не стрелять. Если мы берем охоту, то тоже эта деятельность связана с тем, что человек, в принципе, коммуникацией да, особо не занят. Он не занят коммуникацией, потому что, по сути, ему особо общаться с, со зверями, надобности не было, да, то есть сиди там и жди в засаде или тихонечко преследуй, то есть это совершенно другой принцип взаимодействия с миром. Даже если мы будем говорить, ну, принцип воина и охотника, он превалировал, но присутствовали там те же какие-то гончарное искусство, да? или там кузнечное искусство, если мы посмотрим, как это делалось, это тоже в основном делалось в тишине, в молчании. И если подмастерия приходили, в основном нужно было учиться исключительно с рук. Процесс образования, если ты что-то не понял, тебе просто под затыльник дали, да, и ты понял, что ты что-то сделал не так. Мужчины не озадачивались тем, чтобы объяснять да, и коммуницировать. И фактически в войне... А результат, он все-таки виден, да, ты или выиграл, или проиграл, и она значительно и сразу видна тебе вот эта конечная цель, да, и она, ну, были, конечно, столетние войны не без того, но в основном все-таки война, она более в локальных каких-то периодах, ты или там за две недели, за три, за год, за два, за три достиг какого-то результата или не достиг, ты видишь явного врага, и ты с ним явно сражаешься, да, если охота, то ты или принес добычу, или не принес. Это тоже сразу есть конкретный результат. Он видимый, он вот здесь. Да? То есть тебе не нужно что-то придумывать и додумывать. Или здесь мы сталкиваемся с тем, что у мужчины не наработана коммуникация, говорение. То есть, то есть им, они многие воспринимают это как, просто как бла-бла-бла. Да? Что я буду переливать из пустого в порожнее? Для них это как пустая деятельность. Да, а то, что информация, она медленно да, работает, как воспитание ребенка, да, этот принцип больше понятен женщине. Да, Где-то может быть не до конца, но подсознательно женщина склонна к тому э, пониманию, что процесс может быть медленным. Да, ты можешь ребенку сто раз объяснить что там а, обижать маленьких нельзя, да, и он столкнется там в одной ситуации, в трое, в третьей, и ты на разных примерах будешь объяснять, а почему не делают так или эдак. Ну, то есть мы уже тренировались а, коммуницировать в этой а, так называемой информационной войне, разжевывать информацию, а для мужчины им терпения не хватает, то есть они привыкли видеть результат. Немногие нодовцы, особенно мужчины, которые приходят в нод, то есть их хватает, как правило, на несколько месяцев, ну на год, да, там, ну на полтора. Единицы, только самые сильные, да, остаются с пониманием, что это требует гораздо большего времени. Да, и не говорят о том, что там они устали или еще что-то. Они хоть как-то, может, подсознательно, но э, понимают, что этот принцип может длиться гораздо дольше. Да, и э, справиться вот с тем, что на них же тоже давят, понимаете? То есть у них есть семьи, э, у них есть дети, жены. И если жена не в, э, в этом движении, то она, естественно, будет ему говорить, ты что там болтологией занимаешься, да? нам жрать нечего, там, одеться не... Она же не, не думает... Если она не понимает суть, она, скорее всего, не понимает, что э, если не будет родины, потом не будет ее. И уже не, бу не будет вообще смысла обсуждать про еду и про одежду. Но это же уже следующая да, категория мышления. И если женщина не поддерживает э, мужчину в этом движении, то он, скорее всего, уйдет, потому что давление будет чрезмерным. И мужчина не сможет выдерживать постоянных этих домашних баталий, И есть шанс, ну, или распадется семья, ну, или тайком как-то тогда придется это все делать, то есть шансов ему остаться. А если тебе сто раз говорят, что ты занимаешься фигней, вот это вот оно не имеет никакой ценности, и он на самом деле не приносит, как говорится, мамонта в пещеру, и результата нет то естественно начинает его внутри вот эта вот древняя натренированная зона, что я мамонта не принес, я не обеспечил, то есть это проигрыш, то есть не, нету видимого результата, в войну я не выиграл, я ничего не достиг, я мамонта не принес, я семью не обеспечил. И начинается долбежка внутренней уже подсознание, мужчина начинает страдать. Поэтому, естественно, к такой атаке больше склонны женщины справляться с тем, что результата может быть очень долго не видно, да, и что это нормально, как и в воспитательном процессе можно годы тратить. Да. А в, у мужчины все-таки вот эта сложность, и возвращаясь к тому же Федорову, я всегда говорю, боже, человеку памятник нужно поставить. Он начал это говорить даже до момента, когда появился нот. Я, если честно, его впервые увидела, но я тогда еще не делала этой параллели с освободительным движением такого прям глобального формата. То есть какие-то вещи, к которым я уже пришла, там в 2004 году, я потом начала, ну, слышать от разных вещаний, и я где-то в телевизоре увидела передачу, там как раз выступал Федоров, и я настолько была удивлена, я не Помню уже ни название, естественно, передачи, ни о чем так было. Но я удивилась, что там были нотки, ну, понимание, ну, как бы, к чему пришла я. И я видела, как над ним издевались. Там еще, по-моему, было двое а, как бы, ну, на этой программе. Они просто его пинали, как клоуна. Да, ржали над ним. И вот. И я думаю, боже, это насколько нужно быть устойчивым внутренне, да, чтобы вот этот вот... Это какой позорняк вообще, простите на таком жаргоне скажу, для мужчины, как бы там еще было сказано, что он депутат, думаю, как он вообще выдерживает это, будучи там чиновником, но как-то потом ушла эта вся, я ну, не видела очень долго, а когда уже 14-й год наступил, и я начала анализировать много информации, много штудировать, читать, там про евроинтеграцию документ прочитала, который народ до сих пор даже не знает, за что они там скакали, да. И э, в моменте того, что я это изучала, я просто вот искала разных вещателей, да, у кого еще есть какая-то аннотация того, что я ну, насколько я правильно что-то смогла понять. Я в тот момент наткнулась на ролики Федорова, да. Я удивилась, что все выводы, к которым пришла я, звучали у него. Да? И когда мне начинают тыкать, это тебя зомбировал Федоров. Я говорю, вы знаете, было с точности наоборот. Это я сначала пришла к этим выводам, а потом я их просто услышала у Федорова, и я поняла, что человек анализирует и дает грамотную информацию. Это, опять-таки, не говорит о том, что я совсем соглашаюсь, что говорит Федоров. У меня есть своя точка зрения. Но то, что человек столько лет занимается этим и несмотря на все высмеивания все-таки держит эту линию да он это делает жестко да он много дает категоричности но извините для мужской психики он делает высший пилотаж 8 лет подряд это вот то что я знаю уже конкретно да он по освободительному движению делает да это не каждая женщина выдержит спокойно вещать информацию то есть это надо быть грамотным внутренне с психологом не только с образованием но уметь его еще применять это тоже это большая наука я годы потратила чтобы научиться спокойно излагать и работая на, над собой да? поэтому э, это уже огромный плюс что есть этот человек он не плюнул на все это да и продолжает каждый день практически говорить а, а, об этом, мы уже устали, да, там даже женщины рассказывать одно и то же, а он продолжает это делать, поэтому здесь критиковать вообще очень замечательное дело, но давайте мы будем спрашивать себя, а что мы в частности сделали для того, чтобы объяснить простому человеку и донести эту информацию, да, на что мы готовы, на, на какие оплевывания, какой белой вороной мы согласны быть, будучи там мужчинами, женщинами, неважно. Но чтобы все таки давать эту информацию и объяснять людям такие сложные, на самом деле не очень простые все эти механизмы, на которые я лично потратила годы, чтобы к этому прийти к пониманию. Да, и 2004, и до 2010, методом тыка, тогда там интернета еще у меня мало было, то есть пока там компьютеры появились. Но пока начало все это скомпоновываться и картинка начала вырисовываться, на это нужно были месяцы и годы. И естественно, вот за один прискок в сознании людей мы не зальем эту информацию. Нам нужно набраться терпения, чтобы все остальные потихонечку ища. Да, дойдя до какого-то дна. Вот отвечая опять-таки на тот предыдущий вопрос, я думаю, в любом случае, это дно мы ищем. Вот сейчас я надеюсь, что может даже период 9 мая вот это подсознательное, коллективное, бессознательное начнет давить на людей в поиске ответов. И вот эти все наши акции, которые там вот я в последнюю своей прямой трансляции запустила, да, то есть сфотографироваться. Раз нам нельзя выйти на улицу, но каждый может взять, сфотографировать себя с, или взять свою старую фотографию, которая есть у него с, со, с парада, да, и там сделать надписи в, в компьютере, там «Бессмертный полк идет за суверенитет, ура, вперед». Да, то есть мы уже закладываем подсознание, начнет искать, а что такое суверенитет, а что там, да, может кто-то ролики посмотрит. Там, если нет возможности отредактировать фотографию, то отдельно ручкой написать и двумя два плаката. Один с, с фотографиями предков, стоишь да, с этой табличкой, а вторая именно «Бессмертный полк» там и что-то с нотацией. То есть нам нужно сейчас заполонить простыми вот этими клиповыми какими-то, на что человек способен хотя бы сфокусироваться, и что оно, хотя бы там связочка появится, да, что «Бессмертный полк» — это суверенитет. И там, может быть, через час, через два, через день, через неделю, через десять дней у кого-то может быть что-то там тынь, да, и пойдет человек. А ну, что там говорят про, про суверенитет? Да, Путин в каждом своем вещании об этом суверенитете. И есть возможность, что мы, заполнив пространство конструктивной информацией, притянем тех людей, которые ищут ответы на вопросы. Спасибо, Анна. Да, обращение к народу России. И такой у меня еще там парад победы, вопросительный восклицательный знак. Не думайте, люди, о родине нашей, не думайте, люди, о жизни страны, не думайте, люди, о цельности высшей, во страхе живите, в объятиях лжи. Или можете в крайность другую качнуться, где вы вне политики, вы вне вражды, вы грязь избегаете, духовно живите, уйдя от строительства вашей страны. Живя на земле в уголочке укромном, творите отдельную бытность свою, Конечно, живите достойно и скромно. Хотите богато – вам нишу свою. Вы гений науки – вам двери напротив. Художник, строитель – для всех есть простор. Стратегия рабства – она же не против. Когда нет единства – сеть просто раздор. Все можно, все благо – в отдельности частной. Спасение животных, природы, детей – под крик пандемии структуры надвластной Весь мир превратился в неразумных детей. Все дома сидят, свято вере крану, Что ВОЗ и ООН холит нашу судьбу. Нам роль уготована, словно барану, Что из страха за жизнь предаст даже страну. Конечно, понять, безусловно, всех можно. Мы долго боролись за частность свою — но вне цельной системы убить нас несложно. Вне единства спасения нет никому. Справедливости все мы, конечно, желаем. Счастье ищем где-то вовне. Сострадание к себе любимым питаем. Максимум, может, к детям, к семье. Эгоизма в себе не замечаем. Мы сочувствия ждем от кого-то вовне. То одних, то других. Все вокруг презираем. Нам всем некогда думать о нашей стране. Разделенный народ с разделенным сознанием. Разделенность свою как святыню несет. Разделенный народ весь в своем выживании. Он так занят собой, вне единства живет. Осознание себя... Без единства Вселенной, осознание себя без единства родов, осознание себя без землист, что священно мы забыли о подвиге наших дедов. Да, парадами ходим, о них вспоминая, даже фото несем в бессмертном полку, но при этом позор свой мы не замечаем, ведь наш дед умирал за отчизну свою». Мы потомки великих, что предали дедов. Мы позором покрыли душу свою За удобство, уют и крутость айфонов. И еще бог весь что, мы продали страну. Не подумай, народ, что тебя презираю. И не подумай, народ, что тебя не люблю. Не подумай, народ, что себя восхваляю. Просто боль. Вот здесь, в сердце, за Россию мою. Мне так больно за нас, за всех, россияне. Мы родились. Зачем? Зачем мы живем? Зачем умирали наши предки-славяне, Где Русь защищалась щитом и мечом? Коль есть у нас сердце, мои россияне, Прошу вас, вставайте за други своя, Прошу вас, услышьте душой умеряния, Как просит защиту родная земля. Нет вируса злостней, Чем предков забвения. Нет хуже болезни, чем черствость души. Единство в любви — вот лекарство земляне. Не ради себя, ради блага земли. Политика многим, как косточка в горле, Как ладан для черта, а трава и яд. Политика властных, она в наших жизнях, хотим или нет, нам решать, рай или ад. Нам всем сложно поверить, что нас раздробили, что нас разобщили, создав этот ад. Нам Нас, лишали, нас слащавым сиропом с кривдой СМИ долго лили, превратив лишь в формальность победы парад. Мы почти позабыли о родине нашей, Где забота о сути, суверенной страны, Где защита в единстве, где брат за брата, Где все народы единством сильны. В единстве, сплоченность, Крым отстояли. Но это лишь путь, одна высота. Мы нашу страну давно потеряли, В лихих девяностых осталась она. Нам, суть 90-х, как благо вещали, к свободе и гласности, как бы вели, приельцы не всех нас тогда восхваляли, при этом свою паутину плели. Нас всех раздробили, нас всех усыпили, От сути, уловками нас увели. О, он, МВФ сладкопесни нам пили, И нет суверенной нашей страны. Один гегемон, один центр власти, один управленец планеты Земля, двойные стандарты лживой той власти, где воз инструмент гегемона земля. Очнитесь, народы, очнитесь, земляне, смерти тела страшней, смертью забвение души. Я взываю к вам сердцем, мои россияне, Суверенной страны мы потомки, все мы. Только мы можем встать на защиту единством, За детей, стариков, на защиту земли. Только мы можем силой воли в единстве Показать суть достоинства, чести Руси. Не в окопах, под градом снарядов, сражения. Сейчас бой за сознание и души людей. Путь к победе великой. В нашем прозрении суть гибридной, гибридной войны, В осознании людей. Чтобы ВОЗ, МВФ на Руси управляли, USAID конституцию нам наваяли, Чтобы тихо, смиренно везде умирали, Поле боя незримо вокруг создавали, Все теракты, цветные восстания творили, Террористов аль как псов растили, Алчность, страхи, гордыню кормили, чтобы мы в человеке все святое убили. Нас почти уже нет. Вы мои россияне, нас почти утопили в эгоизме своем. В январе в бой решающий всех нас позвали. Мы должны ж... мы продолжили жить, будто мы ни при чем. В конституции суть не iPhone и не дача. Взять же нечего там. Вот и мы ни при чем. Эгоизм, интересов своих, он всех круче. Суверенность страны у нас нынче. Почем? Не думай, народ, что тебя презираю. Не думай, народ, что тебя не люблю. Не думай, народ, что себя восхваляю. Просто больно вот здесь, в сердце за Россию мою. Мне так больно за нас, за всех россияне. Мы родились зачем? Зачем мы живем? Зачем умирали наши предки славяне, Где Русь защищалась щитом и мечом? Коль есть у вас сердце, мои россияне, Прошу вас, вставайте за други своя, Прошу вас, услышьте душую, миряне, Как просит защиту родная земля. Спасибо, Спасибо огромное, не вам благодарим. За ваше знание, за, за ваше творчество. И с вами была Анна Снежная Крымская, штаб-нот имени Сергея Радонежского, я правильно понимаю? Да. Всего доброго, и до новых встреч. С удовольствием пригласим вас еще на передачу послушать ваши прекрасные стихи. Благодарю. Всего доброго. Всего доброго. Да, uh -huh.